<связывание> а ну, а ну, Будет норм. написано в вид карточки, в вид паспорте и в пшеничей карточке. Выключи, Видно, выключи телевизор, Свет. Видно. 144. Зубы тут прямо этот самый. Э -э, улыбку. Как там его зовут? Не балуйся. Все тихо. Еще раз. Зубы. Молодец. Молодец. А теперь открой. Подожди, открой. Открой, открой пасть. А... Чтобы посчитать можно было восемь. Вот тут, тут восемь. В принципе, тут прикус. Стой. Глазки. Глазки. Глазки. Да ладно. Я думаю, мы его вбегать не будем. И вбегать не. Ухи. Ухи чистые. Только ну, что кипятили. Не надо, ничего не кипятили. Уши чистые. Смотри. Чтобы было. Второй ухо, не беги никуда, я тебя никуда не пущу. Туда внутрь тоже уши. Рич. Ридж. Надо линейку, наверное. Да не надо линейку. Ридж имеется. Мира, уйди. Уйди, сучка крашеная. Симметричные витки тоже. Витки симметричные, красивые, можно маркером подписать. По шее, по всей. Что дефектов скрытых, а вскрывать будем? вскрывать не будем. Что ничего нету, потом еще раз осмотрите. На предмет. Пятнышко, пятнышко, вот она пятнышко. Пятнышко. Где там еще пятнышки? Вот так, на. Что у нас еще живот? Живот. Живот. Купок. Вот он. Пупок. Вот он. Купок. рыжи нету. Так это. Хвост. Это кто у нас вообще? Это фиолетовая ленточка. А как зовут? Что? Хвост. Как? Хвост. На позвонке проверите сразу. Что позвонок? Хвост не гнутый. Не прямой. Гнутый прямой. Позвонок позвонку. Не егази, егаза, егаза. Подождите, а может быть возьмете кота лучше еще? А, это бонусом идет. Гляньте, какой красавчик кот. Смотрите, у вас Шварц. таких нету. Зовут просто Шварц. Со щенками ладит. Великолепный ну, котяр. <свят> Поднимай. Ты куда-то вот. побежала? <свят> Дай-ка, я тебе что-нибудь вкусного возьму. Не надо. А я Все риджбеки любят сыр. Не надо, сыр это аллерген. Аллерген, как но не они аллерген. Все, все равно любят. Водка тоже аллерген, но люди пьют. Снизу. Снимаем снизу, вот так. Ну, хорошая девочка, мне нравится. А как она как с котом гуляет и играет? Это у нас фиолетовая лента. Еще раз, как ее зовут? Вот какая мордочка, какая мордочка. Мира, тебе фигушки. А, что еще надо посмотреть, подожди. Ну не знаю, вот она будет бегать. Пошли. Посмотрели, речь. беленькая, посмотрели живот уши, глазки, хвост посмотрели. Теперь походим. Да, походим. Иди к коту, походим. иди, да, иди. Кот. О, вот не он надо, кот. Кота есть. Не надо ну кота подожди, есть. подожди, ну отстань, пусть не они поиграются. Ключи там свет, не балуйся, хвать целовать. Ключи там свет и поснимай спереди. Вот Ты там встань, а я ее поведу. Мира, уйди. Уйди, Мира. Иди сюда. Уйди отсюда. Ты Выгнал. Ты ее поведешь. Куда ее поведешь? Я же тебя поведу спередом, а уйди. Задом, Что она ровно ходит. Да. Ты задом. Ты не садись. Ты присядь, это самое, что у ноги ровные. Пошли. Пошли. Вот. Вырастет еще одна сучка, крашеная. А теперь там поснимай, я вот туда-сюда. Я вот ее мимо коридора буду вадить туда к двери, а ты сбоку поснимай. Ну, давай. Уйди, Мира. Ага, фигушки. Да уйдешь ты. Что ж ты такая? Ты чуть пониже сядь. За спину одну видно. Вот так. И ноги твои видно. Вот так, молодец. Ты, ты ноги. Ты можешь с другой стороны ходить от собаки. Могу. Вот. Хватит, иди сюда. Клей. Опс, опс, ай, видит огнен. Че, музончик, сейчас наложим. Садись. Сидеть молодец. Все, пошли котам учить. Пошли к коту. Не надо котам учить. О, мамка схватила за шиворот сыр, пытается отнять. Ты пришла ко мне, кли его, кли, кли, кли, кли. кли, -кли. Все. И напоследок кота. Ну, кот самый главный. Ну, конечно, лень, какой красавчик. Где вы еще найдете такого кота? Рекомендую. Ира, не обижай. Это... Дворовый теплоколодезянский. Вот так. О, Ну, давай, давай, давай, пообнимайся. Зацелуй его насмерть. Не трогай, Пусинь. Он... Зацелуй кота. Зацел... Ой. Залезала его. Залезала. Слышь, Пошли, все